Привет, психушка Немиркина. Вы когда-нибудь задумывались, есть ли другие признаки, что вы умный? Знаете, кроме оценки IQ и оценки за тест по математике. Есть много способов, которыми люди измеряют интеллект других людей. и Есть несколько довольно распространенных признаков, по которым можно определить, что кто-то может быть умным. Но как насчет менее очевидных признаков? Вот несколько причудливых признаков, что вы, скорее всего, умный человек. Номер один. Звук жевания раздражает вас. Вы ненавидите звук жевания? Ваша сестра жует сэндвич с беконом с хрустящими чипсами прямо рядом с вами. Когда вы внутренне кричите? Ну, если этот звук жевания действительно действует вам на нервы, возможно, у вас просто более высокий уровень творческого познания. В исследовании, проведенном Северо-Западным университетом, испытуемые, которые часто испытывали трудности, отсеивали ненужную сенсорную информацию, были протестированы и обнаружили, что у них высокий показатель в творческом познании. Было установлено, что эти испытуемые имеют то, что некоторые исследователи называют негерметичным сенсорным затвором. Как объясняет автор исследования, негерметичность сенсорного захвата может помочь людям интегрировать идеи, которые находятся вне фокуса внимания или на пути к творчеству в реальном мире. Второе. Вы немного любите сидеть на диване. Вы любитель посидеть на диване? Что же, возможно, вы умнее, чем думаете, в зависимости от того, сколько вы тратите время на размышления. В исследовании, проведенном в 2016 году в Университете Флориды Университета Галфкост, исследователи опросили студентов, спрашивая, нравится ли им думать, или им нравятся занятия, которые требуют меньше размышлений. Затем испытуемых разделили на две группы недумающих и думающих. После недели наблюдения за физической активностью испытуемых, они обнаружили, что недумающие были более физически активны, чем те, кого считают мыслителями. Авторы связывают это с идеей о том, что мыслители могут развлекать себя умственно, в то время как недумающие люди легко скучают и воспринимают ментальную стимуляцию как негативное явление по сравнению с тем, как мыслители воспринимают его как положительный фактор. Номер три. Вы любите рисовать? Любите ли вы рисовать во время занятий дома? Возможно, ваша память скажет вам «спасибо». Исследование 2009 года показало, что испытуемые в группе, которые рисовали, лучше справились с заданием на контроль, и в тесте на внезапную память они вспомнили на 29% больше информации, чем другая группа. Что именно они рисовали? Они просто заштриховывали печатные фигуры, пока слушали телефонный звонок. Так что в следующий раз, когда вам придется запомнить что-то важное во время лекции в классе, возьмите с собой раскраски, а не учебники. Я просто шучу, немного. Номер 4. Вы старший ребенок. Вы старший ребенок? Что же, вам повезло, это еще один странный признак того. Вы, скорее всего, более умны и, возможно, умнее своих братьев и сестер. Исследователи из исследования, опубликованного в журнале Journal of Human Resources, предполагают, что первенцы могут быть умнее своих братьев и сестер, поскольку они часто имеют более высокий IQ. Они также обнаружили, что старшие братья и сестры часто лучше справляются с когнитивными тестами. Исследователи считают, что это связано с тем, что первый ребенок получает большее воспитание. Первенец может иметь больше умственной стимуляции. Впервые ставшие родителями, скорее всего, будут более осторожны при первой беременности не пить и не курить. Номер пять. Вы живете в беспорядочной обстановке. Оглянитесь вокруг, нет ли в вашей комнате беспорядка? Как насчет вашего рабочего места? Как там дела с прической? Ну, беспорядочная обстановка может быть не так уж и плохо. Если вы цените творчество. Согласно результатам исследовательского эксперимента, проведенному Университетом Миннесоты, участники, находящиеся в беспорядочной комнате, более креативны, чем участники в порядочной комнате, говорится в исследовании. Почему творческие способности проявляются в беспорядочной обстановке? Ученый-исследователь Джонатан и доктор философии говорит, что более умные люди склонны к творческим способностям, и это как черта характера, что может привести к их беспорядочному образу жизни или комнате. Я полагаю что не беспорядок способствует креативности, а креативность, которая может создать беспорядок. Далее он говорит, что такие люди склонны теряться в мыслях, сосредотачиваясь на проблеме или вопросе, и частота становится менее важной, чем сосредоточение на текущей проблеме. Хотя грязная комната звучит замечательно для всех художников, это может быть не очень хорошо, когда-когда речь идет о выборе продуктов питания. В исследовании университета Миннесоты их первый эксперимент показал, что по сравнению с участниками в беспорядочной комнате, участники в упорядоченной выбирали более здоровые закуски и жертвовали больше денег. Убирать или не убирать? Вот в чем вопрос. И номер 6. Вы ругаетесь. Как часто вы ругаетесь? Была ли детская банка с ругательствами часто заполнена до предела из-за ваших нецензурных выражений? Тимати Джей, доктор философии, известный-известный эксперт в области сквернословия, провел исследование со своими коллегами и обнаружил, что те, кто придумывают больше бранных слов, как правило, имели больший словарный запас. Джей рассказал изданию Medical Daily, что свободное владение табу или бранными словами положительно коррелирует с общей беглостью устной речи. Доктор Джей сказал Medical Daily, что чем больше слов вы произносите в одной категории, означало больше слов вы произносите в другой категории, устно и вербально. Пора доставать банку с ругательствами и начать считать свои четвертаки. Будьте готовы попрощаться, когда будете проверять эту теорию. Сколько бранных слов вы можете придумать в своей голове за 30 секунд? В голове, в голове, не вслух. Банка с ругательствами и так переполнена. Поделитесь с нами этим числом в комментариях, друзья, только цифрой. О какой странной науке относитесь вы? Вы мыслитель или предпочитаете физическую активность? Вы домосед? Самый старший брат или сестра? Как часто вы материтесь? Считаете ли вы себя более умным из-за этого? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если понравилось, не не забудьте нажать на кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом. Подпишитесь на Немиркина и нажмите на значок колокольчика уведомлений для получения новых материалов, подобных этому. Как всегда, суперспасибо за просмотр!